Всем привет! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Сегодня у нас может быть необычное для вас такой момент видео будет. То есть сегодня будем добывать информацию и на наших проверенных Таро. Это колода Египетский Таро и на кофейной гуще, то есть кофе, пусть вода, жидкость, кофе, то есть плоды земли будут в помощь нам, дорогие мои. Итак, загадайте свой номер, и я начинаю. Начнем с номера один. Итак. В принципе, это видео гадание, прогноз на ближайшее время. Насколько ближайшее, вы сами поймете и узнаете в будущем. Итак, я начинаю. Прикасаемся к таинству. Ну, судя по судя по, я сильно не могу нагнуть то, что тут жидкость еще есть. Судя по блюдечку, вы находитесь пока что еще в каком-то замкнутом круге но у вас есть дорога наверх и вы уже на две трети прошли какой-то важный путь для достижения своей цели я буду показывать тут вот по возможности смотрите как интересно вот здесь прямо Прямо изображена, вот я вижу женщину. Женщина то ли бежит, то, то ли летит, то ли себя презентует. В ее голове прямо видно, прямо я вижу, прямо вот такое изображение сердца. То есть женщина, которая хочет любить, которая ищет своего, которая в пути, я бы даже сказала, в пути, которая идет даже если уже четко смотреть, по часовой стрелке происходит тут поиск, да, то есть, в принципе, вы на правильном пути, тут много интересного, да. Но внизу, вот если вы сейчас увидите, такой сгорбленный карлик сидит. То есть, у вас за плечами какие-то есть дела. Может быть, когда-то кто-то немножко к магии обращался. Может, кто-то на картах гадал. Может быть, эта история может выступать, как сказать, сейчас правильно сформулирую, таким грузом тяжестью которая не дает вам легко идти вперед в поисках любимого человека если вы находитесь в отношениях то возможно это намек на злых плохих родственников это тоже вполне реально потом я хочу сказать что вы уже как вот и блюдечко подсказала, вы действительно идете на пути к повышению статуса. Статуса. Это я прямо вот вижу, дорогие мои есть такой намек на то, что вам будут попадаться впереди мужчины старше вас. Я не буду рассказывать до конца, какие я тут знаки вижу, но я вот считываю знаки и рассказываю, что вот тут оно есть. Может быть, дорогие мои, не надо бояться. Возможно, этот мужчина, тот, кого вы ищете, связан как-то, он из друга превращается в вашего любимого человека. Или какой-то друг-подруга вам поможет познакомиться. Если это видео смотрит мужчина, то, дорогие мои, смею вас заверить, что если вы одиноки, скоро встретите ближайшие два 3 месяца, не знаю, что-то а 2-3 летает, встретите женщину, которая поведет вас, введет мир ощущений любви, ну, для вас это будет вау. Но... Тут надо очень четко понимать один момент, что ее надо разделять и держать подальше от своих бывших связей, может быть, даже с друзьями не знакомить первое время. Почему? Потому что вот тут этот черный карлик мне не дает покоя. И вообще для вас, мужчины, эта женщина, она как женщина со змеями. Она такая сама, Ну не то, что она магическая, но она очень магнитная такая женщина с изюминкой давайте посмотрим еще какие-то подсказки да Так. и вообще в принципе когда вот так идут наверх вот такая вот стрела прям вот видите прям вот четко стрела да это говорит о том что у вас в ближайшее время начался уже начался Подъем наверх. Большой старт у вас уже произошел. Возможно, он происходил через трудности, если вот это к бизнесу прикручивать все. да? Сейчас вы немножко м, одели как будто шляпу какую-то и, возможно, взвешиваете. Вот что-то надо, не надо. Шляпа на голове, она еще может считываться, как читаться мною. Э, тот, кто расшифровывает э, вот, изображение. Шляпа – это защита. То есть очень интересно, защита от невзгод. Значит, вот тут интересно, да, такая вот галочка, а тут как сердце шляпа. То есть это говорит о том, что вы правильно чего-то опасаетесь, вы правильно понимаете ситуацию, вы правильно расставили, кто есть враг, а кто есть друг. И вот, дорогие мои, еще немножко в зеркало загляну вот сюда. Ну, еще, еще, еще. Какие-то страхи, возможно, сомнения, связанные с человеком из прошлого, могут вас тянуть в прошлое. Я бы так сказала. Не надо бояться мужчин, которые больше делают вид, что они мужчина на самом деле, они дряблые и неинтересные, извиняюсь, в постели и какие-то они другие, все равно вам надо идти вперед. Может быть так явно, я сейчас девушкам говорю, не выставляйте планы на поимку такого золотого тельца в своей сети. Надо жить согласно реальностям. Вот так вот, тут... Кружка говорит, живи реально, но мощный бросок марш вперед уже у тебя произошел. И давайте посмотрим, что же вам египетский Таро тут помогают, как бы помогают получить информацию. Если у вас недавно разорвался какой-то союз с человеком, которого вы любили, допустим, уважали, ну вот очень, вот эта карта меня настораживает, разрушенная башня, то сейчас вот у вас период начинается. Подъем наверх, сама-сама, ну, то, кроме друг-подруга, да, друг-подруга в этой истории может вам помочь. Смотрим дальше. Дальше. Возможно, надо уйти в профессиональную деятельность, то есть немножко на самотек э, бросить это все. Почему в профессиональную деятельность? Потому что у вас сейчас такой наступит подъем, но ну, наступит период лифта мы сели и, и, и идем наверх и летим наверх да то есть ваш статус в ближайшее время будет улучшаться тут конечно один момент возможно вот не зря там был внизу карлик да возможно надо вам с какой-то своей родственницей, возможно, надо помириться. Ну, как вариант, да. Если нарушены какие-то родственные отношения, может быть, может быть. Я сейчас, конечно, не про бывших свекрови. Там смотрите сами, как там дело с детьми происходит. Сегодня как-то не особо об этом, да. И еще подсказка. Подсказка такая, что вы встретите, вот кто одинокий девушка, женщина, встретит. Но, дорогая моя, тут немножко вот я вижу, что эффект недовольства ситуации. То есть, может, даже и неплохой мужик там вам может, мужчина, встретиться, но вы вот как-то можете быть недовольны этой персоной. И это плохо, это вам... То есть вы в голове очень так «Вау!» хотите, хотите, хотите. И когда вы там в голове нарисовали себе целую картину яркую и пеструю, то, к сожалению, у вас именно, у вас, кто загадал цифру 1, реальность начинает расходиться с действительностью, и тут вы попадаете в какую-то прострацию, и вам кажется, что как-то мир против вас даже, возможно, так. То есть, дорогая моя ближайшие во всяком случае три с половиной месяца, возможно тему любви и встречи бросить на самотек, что значит на самотек на распоряжение ангелу, пусть ангел сам знает, сам знает срок, когда и кого к вам подвести, а вы тихонечко плавно входите в рабочий процесс, если вам этого мало, может быть войдите еще в дополнительный рабочий процесс, да, и надеясь на себя и с хорошим ощущением, что вы сильна, вы можете и сама себе заработать, и все, вот в этот момент и появится, и будет рядом ваш, скажем так, суженый ряженый. Если смотрят мужчины то хочу так сказать, если у вас сейчас какая-то проблема в бизнесе, он рушится или он раскалывается на сегменты какие-то, которые вы бы не хотели бы, чтобы так было, ничего страшного, в одном из сегментов вы остаетесь, то есть вы при работе остаетесь и через 3, не знаю, 2 недели или 3 месяца, тут сами потом поймете, через 3, возможно, это даже и вам эта вся ситуация пойдет на плюс. Возможно, вы вот так сделаете резкое обновление, я это исхожу из чего? Из-за резкого, видите, опа, резкий, вау, взлет вот такой, мощный, да? То есть мощный и на фоне творчества. Включайте, дорогие мои, свои творческие сейчас потенциалы. Они у вас, тот, кто загадал цифру 1, прекрасно взмоют вверх. И еще тут такая подсказка. Не уверен, не обгоняй. Сами поймете, почему я вам это сейчас сказала. А теперь, дорогие мои, будем смотреть, что же там. Будущее с вам цифра 2. Так. Много густо, много всяких ситуаций. Возможно, недавно вы потеряли какого-то близкого человека. Вот это тут тоже есть. Жизнь последние, может быть, пять месяцев вам кажется краеугольным камнем. Как только в чем-то что-то успокаивается, вроде как все успокоилось, опять всплывает какая-то тема, которая вас начинает ну, не то что мучить, а приносить вам беспокойство. Смотрите, что мы видим. Тут и пустыня такая, и даже буквы какие-то. И Л, и А, и много буквы Т. Вот, Л, А, Т. Вот как это раз, ну, расшифровать? Вообще, конечно, можно сказать, что, не знаю, почему-то летает из грязи в князи. То есть восставший из пепла. Вот такая конфигурация кофейных остатков, скажем, да, кофейный гуси, дает вот такой интересный момент. То есть, возможно, даже сейчас, через две недели, вы попадете в ситуацию, которая вам будет давать ну, выбор налево или направо. Потому что смотрите как, видите, как легло, да? И так, там вроде как пусто, а здесь вот густо, да? Да. То есть там, где пусто, вам надо делать взлет наверх. То есть, возможно, это даже история с риском каким-то. Как на пустом месте, но вы решите кому-то что-то, ну не то что доказать, но пойдете наверх, наверх, наверх, да. Такое слияние, возможно, с необычным для вас человеком. Договор такой, да, вот это может быть. Вопреки всему я бы назвала вот этот путь. А вот этот, когда мы карабкаемся планомерно, но на этой стороне очень тяжелые, грандиозные, большие планы. Что с этим делать даже, я не знаю. Вы понимаете, очень большие планы, очень много замков тут воздушных поставлено. Я бы сказала так, сотрите половину в голове. Не то, что сотрите, а ставьте эти планы на 6-7 лет, Потом вперед куда-то отложите. И самые насущные, самые важные планы притворяйте, вот я бы сказала, притворяйте в жизнь, да, потому что это идет к теме самообманом. И вам кажется, что, вам сейчас кажется, что вы выйдете сухим из воды вот тут вот в этой истории, где воздушные замки, но может произойти не все так, как вы хотели бы. Поэтому, возможно, вам придется... Все равно по-любому тут я вижу слово риск. Тут происходит слово риск, потому что вот здесь прямо я вижу этот краеугольный камень. И без риска, возможно у вас в жизни даже в натальной карте сильный уран, и у вас в жизни именно... Важные ситуации происходят вдруг, которых вы не ожидали, вы к ним не готовились, они вдруг, то есть вас судьба, жизнь обмакивает в ситуацию, и как хочешь там так, и вот карабкайся, как хочешь там так, и уживайся, да». То есть, вот потому что уж больно там краеугольная, Тут как бы 50-50 почти что. Ну, хотя скажу так, тут нету 50-50. Тут 65 на 30. 30 для риска, а 65 для медленного черепашего такого поползновения вперед. Но тогда советую вам э, сократить эти воздушные замки. Потому что 1 и 2 замков, э, один связан буквой А или Л, Второй замок, почему ТГ Г перевернутая, вот эти замки могут у вас пройти вперед. Вот через них вы можете подняться наверх. И в этой теме, особенно там, где А или Л, вот тут идут три путеводные звезды. И давайте, дорогие мои, посмотрим, что же египетские карты вам в параллельности с, коф с кофейным этой всей историей. Советую давайте вот так отодвинуть, да, и вот так вот мы пойдем цифра два. Смотрите, как интересно, может быть недавно вот не зря там качание, да? Кто-то из вас, возможно, из суда не может выбраться. Или у кого-то тяжелое судилище было. И поэтому сейчас у вас финансовые ситуации застряли. Вот тоже тут вариант такой. Смотрите, как интересно. Сказала цифра 5, краеугольная тут как бы камень. И вот она, ваша пятерка, дорогие мои. Вот она пятерка, которая... Ну, который дает подвисание и трудности в, в теме деньгодобычи. Возможно, если вы женщина, смотрите меня, меня в ближайшее время, вы не можете резко тут что-то изменить. Хотя, как интересно, и мужчина не может вам помочь, и мужчина сам себе не смог помочь, да, в ближайшем будущем, что я вижу. С этими судами, кто не вышел судами, судилища какие-то, они будут тянуться, тянуться, к сожалению. Тут вот такая история. Может быть, это у кого-то развод. То есть развод тяж, тяжкий, со сложным распилом каких-то, ну, ну, имуществ, скажем, материальщины, да. То есть ближайшие полтора-два месяца, я вам скажу так, не спешите. Видите колесница перевернутая? Не спешите. Медленно, плавно. Тут даже карта отшельника легла. То есть тихонечко, тихонечко. Нет, дела мы делаем, пытаемся тянуть, но... Тихой сапой, никому ничего не рассказывай, никому свои дела потихонечку продвигаем. Даже если это тот риск, про который я сказала, то этот риск не раньше, чем через два месяца, я бы вот так вот сказала. То есть сейчас пока не надо, надо, чтобы вот это болото все как бы припосадилось, да. И давайте смотрим, что же там через два месяца впереди вас ждет. А вот тут уже идут такие взлетные моменты то есть вот эта карта уже мне нравится это пике 2 это и когда вы можете уже свои выставлять копья да свои защиты какие-то большая идет аргументация в вашу пользу ну во всяком случае и в вашу пользу тоже связано с прошлым с прошлыми какими-то моментами то есть возможно уже все-таки ваша история м -м, если это судилище какое-то разбирательство оно приходит к прошлому результат этого судилища и или если это развод не на 100% ваш, как вам хотелось. А вот, то есть, вот смотрите, результат такой. 65 вам а 30 воздух улетят, да, вот как нам чашечка подсказала, да, то есть, дорогие мои, находясь сейчас уже в этом ситуации, если это не судилище, можно это сказать как работа, коллектив, да? Если у вас зависли дела в коллективе, и сейчас вследствие какой-то ситуации все вот так остановилось, остановилось, то только через два с половиной чего-то, а мне сложно сказать тут чего, Начинается разворот, разворот. И я бы еще хотела бы вам сказать, что вот там эта тема с риском, она даст вам защиту, она даст вам какую-то подстежку. Не надо себя жалеть тут, вот в прямом смысле слова, какой-то риск. Вы, у вас будет эта ситуация, вы вспомните мое видео. Через риск, очень интересно, как говорят, через риск, защищать свои интересы, да, вот мы обычно как-то по-другому привыкли защищать, а вот тут с риском надо защищать, даже это как рокировка, малый отдам что-то, чтобы больше сохранить, вот тут так вот, дорогие мои, вот тут интересно, конечно, ну, а в теме любви, в теме любви, в теме любви немножко не так, как хотелось, если вы хотите узнать, что тут в теме любви, то через месяц как-то, вы несете любовь, вы хотите любовь, а вокруг немножко не так, как вы хотели, происходит. То есть теме любовь, глобальной какой-то перезагрузки я не вижу. Вот, дорогие мои, если вам нравится мой прогноз, ставьте лайк. Кто не подписался, подписывайтесь и до встречи.